Здравствуйте, меня зовут Мария, я специалист по работе с клиентами WebCom Group. Буквально на днях владельцы интернет-магазинов, которые размещаются на Яндекс.Маркет, получили от Яндекса письмо следующего содержания. Цитата. В ближайшие дни мы начнем эксперимент. В поисковой выдаче Яндекса в предложениях некоторых магазинов – появится информация о гарантии безопасности оформления заказа для покупателей. Этот эксперимент коснется магазинов, у которых подключена турбо-корзина, в том числе и вашего магазина. Заявленная цель эксперимента – проверить, как повлияет гарантия безопасности на поведение пользователей и в итоге на конверсию и заказ в магазинах. Неявная цель – это обновить поведенческие паттерны в алгоритмах поиска так как о влиянии гарантий рассказывал еще Александр Садовский в своем эпохальном докладе о коммерческом ранжировании. А это, я замечу, было в 2011 году. Уже тогда надежность интернет-магазина занимала лидирующее место в таблице приоритетов пользователей. Но вернемся к эксперименту. Пользователям, оформившим заказ, Яндекс отправит письмо, в котором сообщит, цитата, «Если возникнут проблемы, то можно обратиться к арбитрам Яндекс.Маркета. Они попросят обеих сторон подробности, рассмотрят их и предложат решение. Кстати, в сложных случаях выдачу компенсаций покупателям Яндекс.Маркет возьмет на себя. Также в письме перечислены условия и места показа бейджа. Бейдж безопасной покупки добавится в снипеты. Это блоки с информацией о странице сайта, которые показываются в ответ на поисковый запрос. Во время эксперимента бейдж увидит небольшая часть аудитории мобильной версии Яндекса и поискового приложения. Если вы отключите турбо-корзину, бейдж перестанет отображаться. Эксперимент не повлияет на ранжирование сайтов и не предполагает дополнительных финансовых затрат для интернет-магазина. Последний пункт, а именно та часть, в которой говорится об отсутствии влияния на ранжирование, таит в себе некую недоговоренность. Да. Напрямую наличие бейджа никак не влияет на позицию, но с другой стороны давайте не будем забывать о кликовом факторе ранжирования. Чем чаще пользователи кликают на сайт выдачи, тем лучше поведенческий фактор и тем выше позиции. А различные бейджи с сниппете, как известно, повышают кликабельность. Но гарантия безопасной покупки уж точно выделит вас среди конкурентов. Выходит, напрямую наличие бейджа не влияет на позиции, а вот косвенно очень даже сказывается. Так что не спешите заполнять форму в конце письма и отказываться. На этом на сегодня мы с вами прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!